Вам надоело, что аналоговые чаи постоянно заканчиваются, стоит лишь вам открыть новую пачку? Мы представляем вашему вниманию грёбанный чай! Грёбаный чай изготовления мухосрань под бал бомжа ООО изготовлен и собран лучшими мастерами своего дела. Выращенный в лучших условиях и сваренный истинными мастерами. Каждый чайный пакетик представляет собой произведение искусства. Грёбаный чай выглядит как дорогой чай, что вы не можете себе позволить, но при этом он не ударит по вашему кошельку. Грёбаный чай может быть лучшим подарком, как и дополнением к любому столу. К праздникам, посиделкам или же обычной будни. Эта часть всегда будет с вами. Спешите заказать. Новинка грёбанный чай, теперь с буштяком. А всего за 199 рублей вы получите не один, а сразу два комплекта по 50 пакетиков. Спешите заказать. Только магазин нахренадёр.